Вот у нас э, небольшой пример, Вкратце расскажу о нем, у нас есть три транспортных района, два спальных, Сейчас, вот, два спальных района, в котором проживает около 7000 человек и которые так сказать, необходимо добраться до района, который мы назвали там зоопарк, ну это действительно как, зоопарк, я не включаю там сеть, это город Магдебург, ну просто для того, чтобы как бы, не тормозил интернет. Вот, соответственно, у нас есть четыре маршрута. Вот, то есть, как можно добраться а, до этого, то есть, из спальных районов до зоопарка. Это железнодорожным транспортом напрямую, это а, напрямую автобусным транспортом, а также с пересадками. То есть, сначала мы едем до вокзала на автобусном транспорте, и затем мы едем на электричке. Вот. Каждый из маршрутов имеет свои характеристики. Это вид транспорта, имя перевозчика, характеристики подвижного состава, стоимость проезда. Для того, чтобы как бы появились эти характеристики, нам необходимо собственно, задать слои спроса, ну это автобус, там, поезд, там, бастры, а также создать перевозчиков. Это создается здесь. То есть вы можете там ставить а дальше, например, тип подвижного состава. Сейчас, секундочку. Да. Транспортное средство. Здесь мы также можем, например, там ставить. Здесь указывается система транспорта, в которой он работает. Также можно указать нормы затрат. Это уже потом для расчета как бы, эксплуатационных показателей. Также мы хотел бы еще остановиться на стоимости проезда. Так, вот стоимость проезда. То есть здесь мы как бы Визам позволяет моделировать самые разные способы взимания платы за проезд. То есть в нашем случае будет стоимость проезда на автобусе фиксированная, а на поезде в зависимости от расстояния. Вот. Соответственно, теперь, ну, наверное, давайте посмотрим, что у нас как бы получается, как распределяются пассажиры потоки. Так. Запустили. Так, и вот мы видим, что у нас основной объем а, вот еще хотел бы сделать вот про перераспределение, на самом деле, это очень важно. Вот, итак, ну, какое у нас может быть перераспределение? Оно бывает трех вариантов. Первый – это по интервалам, по, по системам транспорта и по расписанию. Итак, по интервалам – это такой промежуточный вариант, который, скажем так, представляет нечто среднее между по расписанию и по системам транспорта. Вот. Самым лучшим является по расписанию, то есть когда полностью учитывается все расписание, которое вы забили. Вот. В случае, если у вас нет точных данных по расписанию маршрутов, они, на самом деле они должны быть в паспортах маршрутов, то вы можете использовать по интервалам. То есть на основе обследования вы понимаете, что этот автобус ходит там раз там, в 10 или 20 минут и задаете интервалы. По системам транспорта используется, когда у вас практически нет никакой информации. Ну и на самом деле для работ, в которых скажем так, раз, ну, общественный транспорт это один из ключевых элементов, как бы оно неприменимо. То есть вам необходимо все-таки получить информацию достаточно для того, чтобы сделать распределение, перераспределение хотя бы по интервалу. Вот. Ну а теперь, собственно говоря, да, запустим. То есть мы будем делать перераспределение по расписанию. То есть мы запустили Получили следующие результаты, что у нас основной поток едет сначала на автобусе, потом по, э, по железной дороге. Вот. Да, если рассматривать визуализацию, то визум позволяет э, очень широкие возможности сделать. то есть, Например, вот сейчас у нас просто пассажирный поток по системе транспорта. То есть красный выделен железнодорожный транспорт, зеленым автобусный. Вот. Если мы хотим сделать по маршрутам, то мы также это можем смотреть. То есть каждый маршрут, он раскрашен своим цветом. А также мы можем вывести, например, пассажироборот станции. Смотреть на какой станции, там сколько пассажиров пересаживают. Ну входит-выходит. Так, следующий. Так, у нас аспект. То есть, мы, то есть с графическим видом мы более-менее разобрались. То есть, на самом деле, это все в графических параметрах. Вы можете, ну, по большому счету, все что угодно там показывать. Вот. Дальше. Ну, наверное, теперь как бы интересно посмотреть, то есть, что у нас будет, если мы изменим тарифы. Например, так, сейчас мы давайте запомним, что у нас... Так, вот, посмотрим... Так, вот у нас на автобусе напрямую, то есть проезжает 1870 человек. Итак, что будет, если мы изменим проезд на автобусе? То есть сейчас у нас составляет 5 евро, а мы сделаем, ну давайте, 5 с половиной. Так, окей, запускаем перераспределение. Так, вот, у нас уменьшилось, видите, 1631, то есть было 1870, по-моему, а стало 1631. Ну, логично, стало дороже, соответственно, меньше. Давайте еще раз проверим, как бы, ну, а, может там что-то изменится, если мы еще там поднимем на пол-евро. Так, делаем 6 евро. Так. Расчет. О, ну еще уменьшилось. Так, а теперь давайте проделаем то же самое с железнодорожным транспортом. Так, ну для частоты эксперимента вернем там тариф 5 евро на автобус. Так, с железнодорожным транспортом. Смотрите, здесь у нас стоимость проезда по числу тарифных пунктов. Так, что такое число тарифных пунктов? Это мы Тарифные пункты присваиваются в зависимости от длины. Ну, вы можете еще какие-то там, скажем так, такие нюансы там учитывать. Но на самом деле самый простой вариант у вас есть, например, отрезок, и вы, например, присваиваете, что на 1 километр это, там, например, там, там, 5 тарифных пунктов или 10 тарифных пунктов. То есть, соответственно, если вы проехали 1 километр, то там, у вас 10 тарифных пунктов. Если вы проехали 2 километра, там, то у вас уже 2, 2 тарифных пункта. И, соответственно, стоимость проезда. Сразу значит, скажу, что у нас там. Вот прямой как бы рейс дорожный он как бы входит в последнюю, сказать, зону, где там больше 40 тарифных пунктов. Вот, соответственно... Э, ту -ту -ту -ту -ту -ту. А, вот, да, соответственно, мы сейчас... Давайте посмотрим, что же у нас, какой там пассажиропоток был напрямую, прибывал. Так, здесь, поскольку у нас значительная часть пересаживается на вокзале, соответственно, нам нужно смотреть, сколько же людей отправляется на прямом маршруте. Это 1164 человека. Так, сейчас мы а, меняем а, стоимость проезда с 6, ну, наверное, для разнообразия. Ну, давайте снизим тариф, положим там у нас видите, льготы там, скидки. Ну, на полтора евро. Так, посмотрим, что у нас будет. Так, что у нас? О, у нас прибавилось. Ну, так, ну, не сказать, что сильно. Там было 1100, чем сейчас стало 1300. Так, так, так, а если мы поднимем, то есть у нас было там 6 евро, станет у нас, ну, давайте 6,5, наверное. Так. Так, так, так, ну. Смотрим, так, сколько у нас тут отправилось? 1137 человек, а до этого у нас было 1164, то есть, ну, незначительно уменьшилось. Итак, ну в то же время мы видим, да, что у нас основной объем едет как бы с пересадками. Вот. А давайте попробуем тогда, скажем так, посмотреть, что, что им сделать с а, тем, чтобы завысить тариф на автобус, который идет до вокзала. Так, сейчас вернем 6 евро. Так, то есть сейчас вот у нас где-то там, так, сейчас еще раз запустим уже для часа эксперимента, так, возра... так у нас едет 7532 человека а, значит если мы повышаем стоимость проезда для автобуса до вокзала с 3,5 до 4,5 евро, это уже как бы будет самый дорогой вариант, потому что там на поезде еще нужно 2 евро заплатить, чтобы доехать так, мы запускаем расчет так, у нас ничего не изменит да? возникает вопрос, почему же вот. Но ну, на самом деле там решение достаточно банальное, Это потому, что вот эти маршруты, они едут с периодичных 15 минут, а длинные прямые маршруты с периодичных и в час. Так мы с вами плавно переходим к расписанию маршрутов и их отображению. Итак, расписание можно представить в двух видах. Табличном и графическом. Ну, логичнее отображать расписание для вариантов маршрутов. Вот у нас вот табличка. Ну и давайте посмотрим сначала табличный вид. Вот, вот здесь мы выбираем расписание в табличной форме. Выбрали только одно направление. Вот у нас появилось расписание в табличном виде. Здесь вы можете там вставлять там или там удалять поездки, какие вам необходимы. Также, например, у нас вот, ну, есть какие-то может быть, неиспользуемые остановки, да, которые мы хотели бы скрыть. Это делается в этом меню. Вот. Также здесь можно редактировать очередность остановок. А, ну, наверное, возникает вопрос, а зачем мы это делаем? Меняем очередность остановок. Ну, смотрите, вот сейчас у нас, видите, вот он отобразил, что у нас, например, зоопарк и зоопарк, который, а, железнодорожная станция, зоопарк, они разные. Нам, наверное, было бы интереснее посмотреть, как а, общественный транспорт, ну, вообще прибывает в этот район. То есть мы можем вот так вот притянуть и в принципе у нас уже будут как бы мы будем видеть, когда прибывает общественный транспорт. То есть нам не нужно будет скакать между строками. Вот. Так, теперь графический вид. Ну, тоже на самом деле интересная вещь. Ну, вот. Так, маршруты. Варианты маршрутов. Ну, опять так, давайте. Графический вид. Так, ну вот перед нами такое достаточно тоскливое зрелище, прямо скажем. Вот, ну и возникает, наверное, вопрос, э, ну зачем нам все это вообще как бы в таком виде нужно. Ну, сейчас мы попытаемся несколько отредактировать э, графические параметры. Так, так. Итак, о, у нас картина уже веселее. Сейчас приблизим. Итак, вот мы видим что у нас отобразились балки разного цвета и там что-то написано. Итак, что же тут написано? Нагрузка P – это то есть та нагрузка, которая, скажем так, то есть сколько человек едет в подвижном составе. И раскрашивается она в зависимости от уровня загрузки этого транспортного средства. То есть мы видим, что, например, здесь загрузка 40%, а здесь она уже 65%. Вот Это вы все можете настраивать. Так, давайте сейчас еще посмотрим такую вещь только для двух коротких маршрутов. Мы это у нас так, автобусный маршрут и, и вот этот, да, то есть мы сейчас посмотрим расписание только для двух маршрутов, которые состыковываются у нас. Итак, мы видим, да что в, так, в принципе загрузка достаточно хорошая. Так, сейчас мы восстановим графические параметры, то, как они были. Итак, вот видите, так, почему у нас загрузка? Ну, потому что у нас, скажем так, удачно состыковывается поезда, то есть приходит, авто, маршрут, то есть приходит автобусный маршрут, и, соответственно, люди могут спокойно перейти как бы, на железнодорожный транспорт и дальше поехать. Ну давайте мы сейчас проведем некоторые манипуляции. Сейчас, секундочку. Так. так, то есть здесь, смотрите, важный момент, мы можем прямо в графическом редакторе менять расписание маршрутов. Так, видите, то есть у нас результат процедуры там, перераспределения там удаляется. Итак, ну, давайте, скажем так, попытаемся сделать, как всегда. Так, то есть мы сдвигаем. То есть автобус у нас приезжает позже. Автобус приезжает позже. Итак, и запускаем перераспределение. Запускаем перераспределение. Так, что мы видим? Что мы видим? Ну, во-первых, несколько снизилось число пассажиров которые пользуются этим этой, этой схемой, вот то есть было семь с считалось 7200 ну и если мы сейчас откроем графические параметры то мы увидим что эти маршруты они уже не востребованы людям неудобно ездить вот. Итак, еще, еще вот какой важный момент хотел бы я сегодня рассказать. Это такая вещь, как схематичный план сети. На самом деле это очень интересная вещь, хотя, к сожалению, очень часто ей пренебрегают и, в принципе, не пользуются. Итак, ставим сейчас остановочные пункты. Для чего он как бы вообще в целом нужен? Это для того, чтобы оформить именно схему, так как тот, кто работал с общественным транспортом, они помнят различные ухищрения, на которые необходимо было идти, для того, чтобы ну, результат работы можно было красиво и, главное, понятно показать. Вот эта функция как раз и поможет нам несколько продвинуться на пути к данной цели. То есть вот мы как бы вставили значит, остановки маршрута, то есть получила такая схема. Тут, во-первых, как бы это все можно двигать. Даже отдельные там пункты. Вот. Можно несколько менять конфигурацию. А дальше. Если мы, скажем так, тут можно раскрашивать, в принципе, и показывать то, что вы хотите. Опять же. Сейчас мы откроем графические параметры. Так. Тут, или нет. Ну, ту -ту -ту -ту. ну ладно, давай тогда пойдем сейчас редактировать графические параметры. Так, здесь можно э, в зависимости... Так, пересадочные узлы там. Можно в зависимости от... Э, сделать классифицированное отображение от любых, скажем так, там показателей. Например, от пассажира оборота. Так, заново заполним все классы. Мы сделаем три класса. Например, тут полторы тысячи, тут три тысячи. сколько людей у нас входит и выходит. Окей, сейчас... Посмотрим. Так. Это у нас будет, положим, зелененького цвета. Это желтенького. И это у нас будет красного цвета. Окей. Посмотр. Так. Получил. Да. Получил. Дальше. А, можно сделать легенду. Так. Легенда. Ой, прошу прощения. Так. Не туда. Так. Где у нас там легенда? Сейчас, секундочку. Так, трам-пам-пам-пам. Кто вот? Да. Нажимал, и что-то она так вот, тупило. Итак, вот, значит, элементы легенды. То есть это пересадочные узлы у вот ребра. Так, оформление. Ну, тут можно выбрать оформление. Например, мы хотим в правом верхнем углу. Оформление текста на условное окей ok. так ну и вот мы видим да то есть здесь как бы это маршрута. здесь у нас это указано количество отправлений в час там интервал в час в полчаса сейчас попробуем это тоже значит подправить так, та -та -та -та -та. так вот ну то что нам не нужно мы убираем то есть мы оставили интервал в час и интервал в 4 часа также тут мы, например, можем сделать а, а, цвет, например, черный, там ширину делать большой, так, чтобы было видно. Так вот, ну, да, для четверти часа, например, там сделать другой цвет, красный. Вот. Так, окей. Да, то есть, вот у нас в на данном случае значит, черное обозначено там, где маршруты входят раз в час. То есть, вот между этими остановками вы там ну, периодичность прохождения общественного транспорта это раз в час. Здесь указаны у нас, какие там пункты наиболее нагружены. Вот на самом деле, вы как бы не можете не ограничиваться только транспортными показателями, То есть, вы, например, можете вывести например, я не знаю, там где, например, магазин там на остановке или еще что-то. Ну, то, то, то, что как бы вам нужно. Вот, например, пересадочные узлы например, у нас тут это вот такой, как маркет, да, там это. Вот, вот мы как бы, и если нет, например, мы делаем его серым цветом, ну, таким, ну, пускай желтый останется. Вот. Смотрим. Да, вот, то есть в желтым там, где у нас как бы магазины, соответственно, там серым, где как бы их нет. но это может быть, я не знаю, станции пересадки с, на пригородный транспорт и так далее. То есть на самом деле, как бы, ну, вот Сфера применения практически не ограничивается. То есть, вы можете что-то подвигать, поменять. То есть, например, если у вас там не влезает, ну, естественно, конечно, лучше что все-таки не переиначивать, ее перекравить. То есть, какая-то геометрия должна сохраняться.